Всем привет на очередном EDC Жоробжорыче и сегодня у нас будет вот такая горбуша вяленая. Полноценный обед, жирный, вкусный и питательный. Срок годности 6 месяцев, носить в рюкзаке можно очень долго если не повредить упаковку то достаточно хорошо сохраняется калорийность 220 килокалорий и это в 100 граммах продукта здесь 40 грамм ну соответственно где-то 50 килокалорий но это очень вкусный бит и очень питательный. Натуральный, настоящее мясо горбуши. Единственный недостаток, только лишь в том, что кривую упаковку вам придется доесть полностью. Ну и соответственно нужны будут сухие салфетки. А так очень классная штука. Всем рекомендую еще можно немного подогреть на сухом горючем, либо на открытом огне в мангале. Попробуйте, не пожалеете. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и десишных выходных. Ну и соответственно. От вас я жду лайка, комментария и подписки на канал. Всем пока!